Набор на выбор – для ухода за телом или для дома. Дарит Фаберлик новичкам, кто сделает покупки в седьмом каталоге. Дорогие друзья, если вы хотите зарегистрироваться или уже подписались, но еще не успели сделать заказ, то это шикарная акция для вас. Выбирайте набор, который придется по душе. Косметика из коллекции Spa перенесет вас в мир Неги, на лучшие курорты Востока. Насладитесь тонким ароматом цветов и волшебным действием масел. Все средства интенсивно увлажняют и питают кожу, дарят ей заботу и нежность. Продукты дом Фуберлик из набора отлично дополняют друг друга. С их помощью вы легко сделаете уборку во всех комнатах. Средства имеют эффективные формулы, не оставляют разводов и бережно относятся к коже рук. Как же получить эти подарки? Есть три условия. Первое. Вы должны быть зарегистрированным на проекте Фуберлик Онлайн. Дата вашей регистрации не важна. Главное, чтобы у вас не было ранее оплачено ни одного заказа, кроме проданного. Второе условие. До 20 мая в период действия каталога номер 7 оплатите заказы на сумму 1199 рублей. В валютах других стран это 359 гривен для Украины, 1259 сумм для Киргизии, 5999 тенге для Казахстана, 359 лей для Молдовы или 35 рублей для Беларуси. И третье условие. С 21 мая по 10 июня получите вместе с очередным заказом по новому восьмому каталогу в подарок любой набор на выбор для ухода за телом или для дома. В первом наборе в Лучшее для вашего тела. Крем-гель для душа обладает чувственным ароматом. Скраб для тела с частичками абрикосовой косточки бережно очищает и обновляет кожу. Сухое масло мист для тела с экстрактом лотоса и маслом органы увлажняют и питает. Бамбуковая мочалка, она улучшает микроциркуляцию крови и стимулирует обменные процессы. Во втором наборе три продукта для уборки. Очищающее средство для любых моющихся поверхностей чистота и блеск действует деликатно, даже перчатки надевать не обязательно. С его помощью легко очистить мебель, элементы интерьера из камней и пластика, глянцевые и деликатные поверхности, не пользуясь грубыми щетками. Средство не требует смывания и обеспечивает естественный блеск без разводов. Универсальное средство экспертное очищение создано специально для эффективного удаления жира и грязи с большинства моющихся поверхностей кухни. Средство экономичное образует мало пены, его просто смыть, а следы Линии остаются даже на блестящих покрытиях, столешницах, холодильниках, керамической плитке и стекле. Подойдет экспертное очищение и для натуральных поверхностей, и пробки, дерева и камня. Никаких следов грязи и разводов, только тонкий цитрусовый аромат. Уборка станет еще приятнее вместе с универсальной салфеткой из микрофибры для трудновыводимых пятен. Она тоже достанется вам совершенно бесплатно. Вот такие полезные подарки вы получите за свои заказы, но самое приятное, что эти подарки всего лишь первый шаг. Большой стартовой программы. Шаги со второго по 9 это наборы лучших товаров Фаберлик со скидкой до 90%. Дорогие новички, вливайтесь. С Фаберлик выгодно.